па! па! Иди сюда, такая жопа! Кролик! Хаешки-котятушки, с вами Нелиэл. Это игра Алиса Маги. То есть первая часть Алисы. Что? охренеть Ты чё это удумала? Хрен горбатый. Вай. Вай. Ну и что ты тут делаешь? Что? Оно сквозь него прошло, видели? Отошел от меня нафиг! Нафиг, говорю! Отошел! Ага, вот и кролик! Знаешь, как ты меня бесишь! Все, теперь мы стали гораздо быстрее убивать! Шикосик, я восстановила себе полностью ману! Я почему-то думала, что мне вон туда бежать надо зачем-то. А ведь серьезно, куда мне бежать-то надо? Он меня все еще не видит, да? Или он меня увидел? Шо в жопу? Два раза ножом его? Уже три. Угу. Значит, на этого гуманоида требуется три удара такого ножа. Ну что ж, допустим, креально. Спасибо тебе. Ты всегда меня выручаешь. Тут нету никого, ничего нету. Уверена? В таком случае я еще раз сохраняюсь. И раз уж мне надо куда-то сюда, вот как мне именно туда забраться? Стой, дура! Хорошо, что я сохранилась. Юп! Ё па! Йопа, иди сюда! Такая жопа! Ага! На пробел, чтобы подниматься. Вот оно что, блин, котятки! А я-то думаю, да что надо делать! А? А оно оказывается вон он чё. Ой! идее, мы могли бы еще вон туда, потому что, смотрите, там это, зелье ярости. Ну, думаю, что не надо мне этого. Зелье пьют. охренеть! Это мне надо прыгать. Вот так вот. Вот. Вау, вау, какого я жива? Так, я придумала кое-что. Вот здесь уже я здесь уничтожила всех. Поэтому теперь давайте еще... Да куда ты прыгаешь-то, Алиса? Да что ты делаешь-то? Хватайся давай. Поднимайся повыше. Теперь начни раскачиваться, пожалуйста. Ёп. Ух ты, ух ты, Ой, у меня что-то восстановил. Теперь прыгай! Правильно, вот сюда вот. А ты иди вон туда, пожалуйста. Ух ты, а там еще кто-то есть. Фу, что это было? Вы, вы, вы это видели? Как экран протрясло! Шел, В жопу! Ай, как хорошо! Второй! Третий нужен. А! Ну, четвертый! Где ты? Наконец-то! Хорошо, что мне дали сердечко. А то бы я сейчас не знаю, что бы делала. Ну, в любом случае, в любом случае, мне на туда вот не упасть. А еще я только заметила, что там цветочек. Что? Они друг друга поубивали охрененно. Угу. Привет. Все в зепу. Я просто хочу это сделать. Просто хочу. Хочу стать демоном. Правда, прыгает она все так же. Хопля! Хопля! И, ага. Беги! О, вот она как появляется. Гляньте, смотрите. Вот мы бросаем ножик, а дальше он в руки Алисы появляется. Чего вас так много? Уди! Второй! А куда это меня понесло? Течением! Куда это меня понесло? А -а -а! В смысле? Не, Самое начало! Загрузить! пошли мы все в жопу короче смотрите мой верный друг мне подсказал что и как надо делать <свист> меня тут нет друг ну помоги а я пробежать в портал не могу котятки этот портал это ловушка прикиньте так вот так его можно было уничтожить? Серьезно? Загрузить? Карты в бой! Все? Все, мать его! А я тут, блин, мучилась, вызывала этого странного демона, который ни хрена мне не помогает! Так, это камень, спаси меня, пожалуйста! В таком случае мы идем сюда и... Что? Пока еще цветочки. Ой, кролик. Как здесь тихо. Никогда так не было. Мне это не нравится. Гусеница там, за поляной. Бежим напрямик. Сейчас главное скорость. Скорость? Что это такое? Что это такое? Охренеть! <свист> кролик! Бедный кролик! Что с ним? Все, кого я люблю, умирают. Ужасно, нелепо. Я будто проклята. Зачем идти дальше? Я лишь погублю всех. У тебя нет времени на слабость. Найди гусеницу и не попадись солдатам на мужту. Я так все, резко перестала плакать. Вот этим солдатам. Бедный дохлый кролик. Бедный дохлый кролик. Ой, смотрите, там еще кто-то есть. А, это тот самый цветочек. Ну что ж, на этом все, котятки. Не забудьте поставить лайк под этим видео и мужскую подписку на мой канал и на канал Зрекс Про. И всем пока, котятки.